Корнет-Д-1 на шасси БМТ-4 Новое противотанковое средство для вдвое интересах воздушно-десантных войск разрабатывается новый вариант самоходного противотанкового ракетного комплекса Корнет-Д-1. В связи с особыми требованиями заказчика и спецификой будущей эксплуатации этот комплекс выполнен на шасси БМТ-4. Сообщается, что в настоящее время новый ПТК проходит очередной этап испытаний и в обозримом будущем будет решаться вопрос его принятия на вооружение. Модификация для десанта разработка перспективного самоходного ПТКК специально для ВДВ началась в первой половине десятых годов. Первые официальные упоминания об этом проекте появились в 2014-м, в 15 годах тогда же стали известны основные положения проекта. В качестве основы для нового образца взяли шасси боевой машины десанта БМТ-4 а его главным вооружением должен был стать Корнет-Д-1. Работы по новому проекту, тоже названному Корнет-Д-1, продолжались в течение нескольких следующих лет. В разработке участвовали предприятия из состава холдинга высокоточные комплексы. Ракетной частью занималась Тульская КБ приборостроения, а гусеничное шасси предоставил курган Курганмашзавод. В начале 2019 год. Министерство обороны объявило о скором начале государственных испытаний нового образца. Сообщалось, что техника пройдет проверку на разных полигонах, покажет свои характеристики и подтвердит соответствие требованиям заказчика. На тот момент сроки проведения госиспытаний и принятия техники на вооружение не назывались. Кроме того, в течение длительного времени новые сообщения об испытаниях не поступали. В прошлом году, накануне дня ВДВ, перспективный комплекс впервые показали на открытом мероприятии. Публики продемонстрировали линейную боевую машину нового типа и машину командира взвода. Оба изделия выполнены на шасси одного типа, но отличаются составом вооружения и оснащения, а также выполняют на поле боя разные функции. На днях, 21 февраля стало известно текущее положение проекта. Информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростеха пишет, что боевая машина продолжает прохождение Т.Н. лабораторно-дорожных испытаний, также начат финальный этап стрельбовых испытаний. Насколько успешно Корнет Д-1 на БМТ-4 справляется с проверками, не сообщается. Таким образом, разработка перспективного самоходного ПТКК для ВДВ была завершена, и уже несколько лет техника проходит все необходимые испытания. По всей видимости, они постепенно приближаются к своему завершению, и по их результатам в ближайшем будущем Минобороны решит вопрос принятия техники на вооружение. Два типа машин в состав ТК корнет d 1 Корнет-М входит в набор различных средств, систем и изделий, пригодных для монтажа на различные платформы. Так, неоднократно демонстрировался вариант такого комплекса на базе колесного броневика тигр -М". В соответствии с требованиями и нуждами ВДВ, разработана модификация на гусеничным десантируемом шасси БМТ-4, при перестройке в носитель противотанковых ракет боевая машина десанта претерпела минимальные изменения. Она лишилась башни штатного боевого отделения. В освободившихся объемах монтируется новое оборудование в виде пусковых установок средств управления из стеллажей Б комплекта. Бронирование, силовая установка, ходовая часть и так далее не изменяются. Благодаря этому достигается высочайшая степень унификации и сохраняются основные характеристики. Кроме того, самоходный пткк остается плавающим и десантируемым. Комплексы Корнет d 1 должны работать в составе подразделений под управлением командирской машины. Она оснащается колонкой с пусковой установкой на 4 ракеты, улучшенными оптико-электронными средствами. Аппаратура на рабочих местах экипажа обеспечивает пуск ракет, а также позволяет следить за полем боя и распределять цели между другими ПТКК подразделения. Линейный ПТКК «Корнет-Д-1» несет две выдвижные пусковые установки. На каждой из них находятся четыре ракеты и оптико-электронный блок. Приборы и пульты управления позволяют одновременно использовать обе установки и их оптику. За счет этого возможна залповая стрельба двумя ракетами с одной установки по общей цели. Также возможно одновременное применение обеих установок. Комплекс корнет d 1 может использовать управляемые ракеты 9 133 последних модификаций. В зависимости от типа боеприпаса, дальность стрельбы достигает 80 километров. Ракеты с тандемной кумулятивной боевой частью способны пробивать не менее 1100 мм брони за динамической защитой. Также разработаны ракеты с фугасным и объемно-детонирующим зарядом. Основной задачей «Корнета» D1 является борьба с бронетехникой противника. Также возможно поражение незащищенной техники, легких и укрепленных построек. Предусматривается стрельба по воздушным целям с некоторыми ограничениями по скорости и высоте. Десантируемые преимущества в ближайшее время Корнет-Д1 на базе БМТ-4 пройдет оставшиеся испытания, поступит на вооружение, пойдет в серию и попадет в войска. Вместе с этими бронемашинами ВДВ получит ряд новых возможностей и важных преимуществ, связанных как с эксплуатацией, так и с боевым применением техники. В первую очередь, пользу принесет сам факт появления нового самоходного ПТКК в частях ВДВ корнет D1 отличается высокими тактико-техническими характеристиками и представляет большой интерес для всех родов войск. При этом современные ракеты размещены на подвижной и защищенной платформе. Это дает очевидные преимущества перед другими ПТКК в носимом или возимом исполнении. Большое значение имеет использование шасси боевой машины БМТ-4, выпускаемой серийно и активно поставляемой в войска. За счет этого новый ПТКК максимально унифицирован с другой техникой ВДВ, противотанковый комплекс и боевые машины десанта смогут вместе десантироваться посадочным или парашютным способом, работать в одних боевых порядках и так далее. Кроме того, не возникнут проблемы по линии эксплуатации, обслуживания или снабжения. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.